Всем здорова! Сами вами Днём 4 и сегодня с реакция на новую Ройскала Би Блок Заново! Песня по игре Death Strain Хидео Кодзима Кимс, песня по игре Death Strain еще не вышла, а они уже делают песню А, давайте посмотрим, что он такого сделал Так, мы подумали, о чем может быть игра Death Strain На основе трейлеров была сделана данная песня А, понятно Какая знакомая мелодия? Куча крабов валяется. Постой, я эту песню уже слышал у тебя. Только там был про.. То есть, ты, по сути, просто положил свою старую песню поверх этого трейлера. Воли, ну, разве что, немного мотив поменял. No. Ну, не наблюдаю за игрой, а за игрой. А не заново. Хочешься от боли. Нагорит старой песню. Да. Подвис в воздухе чувак. Да, странная будет игра. И психодемичная. И тараканы сразу побежали Полете, полетели твои тараканы. Все. Ну, мне песня понравилась еще в прошлый когда я ее услышал, там, типа, был про загрязнение земли, про то, что там, блин, ну, всякие леса вырубаем, там, загрязняем, там, воду, все это Тут ты, типа, как бы подставил то, что это все в игре происходит, типа, все это антиутопия какая-то, типа, такого Ну, мне понравилось Ладно, если понравилось, смотрите, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вы не хотите не пропускать новые видео, ставьте группу ВКонтакте, подписывайтесь на Библока, и до следующего видео.